Здравствуйте, меня зовут Гельфанов Ильнар, я являюсь руководителем Национальной ассоциации аукционных брокеров в городе Казань. Хотел бы рассказать вам сегодня про наш свежий кейс. Это земельный участок, который мы выиграли совсем недавно. Он находится в центре Казани на первой береговой линии. Его стоимость рыночная была оценена в районе 10-12 миллионов. Кадастровая стоимость у него 16 миллионов, мы купили его за 4 миллиона рублей. Мы были у приема у главного архитектора города Казани, у Парковьевой, и она нас очень обрадовала, сказав, что через полгода начинается освоение этого берега, и наш участок, скорее всего, подорожает в 3 или в 4 раза. Представляете, в три или четыре раза мы его купили за 4 миллиона, его рыночная цена сейчас 10 миллионов, а мы можем его продать за 20 миллионов, просто за 20 миллионов, но это будет через год. Это связано с тем, что эту зону будут превращать в туристическую точку, и цена будет там на весь золото, так как будут застраиваться ресторанами, отелями, офисными центрами, и наша земля уйдет в три или в четыре раза дороже. Тем самым я хотел сказать, что нужно смотреть на год вперед и понимать, что Сегодня этот лот идет по одной цене, а через год он будет стоить совсем других денег. Поэтому хотел сказать вам, чтобы вы смотрели вперед, не на три месяца, не на полгода, на год, чтобы вы рассматривали реализацию лота с разных сторон. На этом все. С вами был Ленар Гельфанов. Пишите свои комментарии, я отвечу на ваши вопросы. Увидимся в ассоциации. Пока!